Друзья, всем привет! С вами снова канал Easy Trading. И такой экстренный выпуск, потому что мошенников на рынке ценных бумаг становится все больше и больше. Так называемых экспертов по движению денежных средств становится также все больше и больше. Но по большей части, прошу прощения за тавтологию, это люди, которые слабо разбираются в предмете, о котором они говорят. Итак, расскажу вам одну из мошеннических схем, которую не так давно попался мой товарищ. Значит, проходил он какой-то семинар, вебинар или что-то там подобное. И по итогам этого вебинара он сделал вывод о том, что Наблюдая за графиком пары рубль-доллар, нужно приобрести <coughs> доллар <coughs> за рубли. И, значит, в своем посте он написал о том, что в течение полугода он собирается инвестировать деньги в доллар, ради того, чтобы они принесли деньги, движение увеличения цены доллара принесло ему такой же доход, каким он был раньше. Первое, на чем я хочу акцентировать ваше внимание, друзья, почему доллар стал расти в эти дни. Вот обратите внимание, есть такая заметка, вы можете ее на любом другом сайте, посвященном экономическим новостям, посмотреть, в том числе и на РБК. Минфин через Центральный банк производит закупки. И Центральный банк тоже будет производить закупки до конца года. Скорее всего, там какие-то суммы будут ежедневно, еженедельно выделяться на это. И будут производиться закупки. Что это значит? Что с 16 августа ЦБ купил 14,2 миллиарда на 14-2 миллиарда рублей доллары. Друзья, теперь мы открываем с вами график евро-доллар и внимательно с вами смотрим на дату. Вот у меня дневной график выставлен. 16. Ой, прошу прощения, сентября, 16 августа. 16 августа куплен. Вот. Вот она эта штучка, вот 16 августа. Очевидно, друзья мои, видите вот этот вот гэп, это раствор между растворами, не, не в том смысле, что цемент, а в том смысле, что промежуток. Вот этот вот <coughs> раствор означает, что были активные закупки вот в эти даты центральным банком. Он единственный у нас сильный игрок. <coughs> на фондовом рынке. Хочу обратить ваше внимание на то, что действительно благодаря увеличению этих закупок тренд у нас направлен исключительно вверх. Но также я хочу обратить ваше внимание, что э, Центробанк призван в том числе регулировать э, политику денежную и монетарную и курс доллара. Так или иначе они э, имеют в своем авторитетном ведении этот курс доллара. И председатель, председатель министр, ой, министр финансов у нас, если вы знаете, он бывший трейдер. Закупки идут, друзья мои, совсем не просто так, да? Если мы рассмотрим с вами недельный график, мы видим, что до этого... доллар скатился до уровня 50 процентов и отсюда как бы он начинает свой рост все может быть друзья то есть тут предсказать невозможно пока у нас движение идет вверх значит трейдеры работают по рынку и работают в длинные позиции покупки но вопрос докуда Дойдет доллар, вот по информационным сайтам, значит, у нас будут закупки осуществляться до, по 5 сентября. Да? Это не значит, что Центробанк или Минфин не вправе остановить эти закупки в любой из дней. Давайте с вами отметим на шкале 5 сентября. Так, сайт уже начинает наглеть. Uh, отметим с вами 5 сентября, 10, 10, 5, где оно есть, а, 20 год, 12, конечно, перейдем на день, пометим, пометим, пометим, где оно есть, -то? 10, 5, 6, ну хорошо, вот оно 5 сентября. Учитывая наклон линии аллигатора и учитывая то, что график находится довольно близко уже к дате окончания закупок. Ну вот я визуально предполагаю, что это у нас могла быть волна А, Б и С. И только в волне А. К примеру. Может быть здесь у нас формируется плоская длительная б волна да, которая будет длиться, как у нас было в истории, несколько лет. Может быть пять лет. В любом случае Центробанку и Минфину выгодно, когда рубль стоит дешево, потому что мы можем продавать свои товары по более конкурентным ценам. Может быть, это сезонный момент. Может быть, еще все, что угодно. Следующая ошибка, которую сделал мой товарищ. Он пошел и купил доллары, как я понял, через банкомат и за наличные деньги. Давайте посмотрим в Сбербанке. Сейчас мы посмотрим просто курс а, Сбербанка относительно реального, а, реальной стоимости в, на бирже. Вы на бирже. Прошу прощения, что косноязычно немножко говорю. Меня просто переполняют эмоции, поэтому мне приходится так. Так, так, так, онлайн ставки сервисы поддержка инвестиции страхование платежи переводы кредиты премиум онлайн сервисы так частному клиенту финансы Да, все как-то стало о конвертер валют сейчас 5 стек Конвертер валют. Значит, доллар 64. Покупка 96. Продажа 67.13. Ну, значит, разбег у нас между покупкой и продажей примерно там 3 рубля 80 копеек. Запомнили, 67.13. Открываем график доллара приближаем значение смотрим реальная цена у нас сейчас торгуется 65 90 65 а там 67 была 67 цена то есть если вы покупаете в банкомате сбербанка валюту то вам нужно заплатить Сейчас 5 секунд, я отмечу на графике, вот эту вот цену, 67, чуть-чуть ее повыше подтянуть, вот такую вот цену, вот это цена вашей покупки в банкомате. Обратите внимание расстояние между реальным курсом и курсом покупки в банкомате. Следующий момент, при продаже доллара вы заплатите налог и неважно по какой цене вы купили. Вы не за прибыль свою заплатите налог, а с той суммы, которую вы конвертируете обратно в рубли. Так что, друзья мои, если вы пошли покупать после каких-то тренингов или курсов или вебинаров доллары в банкомате или в банке, я вас уверяю, у вас надули как минимум. Как максимум с вами общались мошенники, и дальше вас хотят разкрутить на более серьезные финансовые ошибки, плюс финансовые махинации с вами. То есть у вас будут всячески выманивать деньги. Будьте грамотными, смотрите канал, задавайте вопросы, старайтесь, чтобы вас не обманывал каждый встречный. До встречи, друзья. Пока.